Дорогие друзья, представляю вам, как у перед драгомышского каменного гостя, он же стрелок, стреляющий по-македонски внезапно с обеих рук, он же терминатор, он же один из лучших журналистов нашей страны, Андрей Викторович Караулов. Ничего, что я сел уже. Здрасте. И Андрей Викторович любезно согласился оказать нам честь, приехать к нам и рассказать нам про правильно про русский ад так называется великолепная работа Андрей Викторовича, которая прочитав которую, ты уже не сможешь жить, как ты жил до прочтения этого И что ждет нашу страну в ближайшее время, если на эти выборы не будет явки? Простой вопрос. Для чего Борис Березовский создавал «Единую Россию»? Никому Путину в голову бы это не пришло. Чекисты они вообще не для создания партии, они для другой работы. Борис Абрамович проверял народ. Он же понимал, что такое единая Россия, да, там, где он, там будут такие же, как он. А как к этому отнесется страна? А как к этому отнесутся в деревне или в городе? Сожрут это люди? И вообще есть в России народ или народа уже больше нет? Вот такой вот опыт был поставлен. Сейчас он подошел к своему логическому завершению. Если люди не придут на выборы, то через несколько лет Путина они скинут быстрее гораздо, чем мы думаем сами. Весь этот ближний круг. А зачем им Путин? Он их грабит. Дача в Янжике, она же дорогое удовольствие. Да еще и санкции у всех, да еще и хрен куда уедешь. Все очень просто. Если народ не пришел, значит народ опустили так. С таких колен уже не поднимаются. Страна огромная, как просто разрезать ее на 30-40 пирогов жирных, больших кусков. И каждому олигарху по региону. А народ отдельные государства. Вот так люди просыпаются утром и узнают, что в каком-то укромном местечке, в какой-то Беловежской пуще. 30-40 богатых семей решили жить спокойно. Не они. Главное, чтобы были спокойны их дети. Ведь эти миллиарды надо кому-то оставить, кому детям. А зачем детям Москва с Генеральной прокуратурой, Счетной палатой и СИЗО на улице, и СИЗО на улице Матросская тишина. Нахрена. Пусть будет 40 государств. Название уже есть. Одно государство может называться Тюмень. Там и так все решает сегодня Газпром. Другое может называться государство Якутия. Третье просто государство Сергея Дарькина. Почему нет? И все. И нет тебе матросской тишины. Нет ничего. А самое главное, нет людей, нет народа. Потому что в этих государствах, отнюдь не Карликовых, Каждый будет больше, чем Франция. В этих государствах уже некому поднять голос. Новое крепостное право, новое рабство. К этому все идет. Это об этом мечтал Борис Абрамович, который Путин отставил на два года, а потом хотел сам. Сразу не мог. Ну, как Берия не мог сразу после Сталина возглавить Советский Союз по вполне понятным причинам так и здесь это нас ждет потому что если сегодня все остаются дома а я не устаю повторять что ребят мы же избираем не депутатов государственной думы 17 -го, 19 -го, мы избираем парламентские партии которые через два года без всякого сбора подписей будут выдвигать своего кандидата в президенты России представить что партия российская партия свободы и справедливости выдвигает кандидатом в президенты на будущих выборах гражданина Медведева Дмитрия Анатольевича невозможно даже в кошмарном бреду значит если партия проходит в парламент она выдвигает нормального человека и коммунисты если они проходят в парламент и не ложатся под Мирону, пока вроде не ложатся тоже выдвигают кого-то того, к кому никто не готов, пока, во всяком случае, предполагаю я, в администрации президента. Все непредсказуемо. Сегодня в разных регионах отрыв нормальных кандидатов от кандидатов в Единой России составляет 6-7 раз. Поэтому я несколько дней назад, имея определенную информацию, предупредил, что КПРФ по финансовой документации вообще могут снять с выборов народа нет все Они же молчат Ну молчат ли нет не молчат вот у меня появился материал явка с повинной четверо из питера люди которые работают работали в комиссиях рассказывают, как оно все у них было как фальсифицировали выборы сколько вкидывали как оно происходило какие пломбы какого цвета все это можно послушать если явка будет, в последний день особенно, они не успеют ничего сделать. Дело в том, что мы все живем в незнакомой стране. И в этой незнакомой стране сегодня живут и президент, предполагаю я, и премьер-министр. И многие-многие-многие, в том числе и те лидеры партии, которые уже по 20 лет лидеры партии. Все для них незнакомая страна. Поэтому Жириновский с этих выборов просто исчез. Миронов, скорее всего, с такими плакатами, какие у него висят, никогда в жизни никуда не пройдет, там, старайся, не старайся, тащи, не тащи. Мы живем в незнакомой стране. С одной стороны, с одной стороны это очень страшно для каждого из нас, потому что, как сказал замечательный поэт Губерман. Отвечаю другому замечательному поэту, уже пора ядрено мать умом Россию понимать. Но очень сложно понять на самом деле все до конца, потому что люди измучены. Что я вам буду говорить так, как не было этого никогда. Но русский ад, настоящий русский ад впереди. Потому что если сегодня еще раз, пятый раз хочу сказать, ставится опыт, если народ не придет, останется дома, не понимая, что его ждет рабство, то в рабстве мы все и окажемся. И вот эти... эти вот закрытые города, куда людей привозят на вахту за колючую проволоку, и то, как они живут в этих бараках, если бы не ковид и параллельно вспышка на северах дизентерии и туберкулеза, мы бы не узнали много из того, как, скажем, жили рабочие на объектах, которыми руководил гражданский муж госпожи Раковой, вице-мэра Москвы. И как он исчез, этот иностранец, в тот момент, когда мы стали спрашивать, что же происходит у вас с ковидом. Это были страшные истории. Мы их подробно говорили об этом во всем год назад. Но мы говорили у нас на канале в одиночку. Мы сегодня с вами говорим о многом в одиночку. Что удивительно, никто не подхватывает вещи, которые в любой нормальной стране звучали бы во весь голос. Но вот я сегодня сделал материал ⁇ Бегство Михаила Мени ⁇ он называется. Как быстро мы потеряли интерес человеку, человеку, который был и губернатором, и министром, и аудитором. Вообще, где Мень сегодня? В любой цивилизованной стране, в той стране, где есть народ, общественное мнение, его голос звучит в полную мощь. Никто не ставит такие вопросы в одиночку. Они сразу становятся предметом обсуждения всей нации. У нас нет сенсационный доклад республиканской партии США Конгрессу о том, что было в Ухане. Мы, мои журналисты, переводили с английского на русский. 80 страниц, дорогое удовольствие оказалось. Мы его опубликовали, как я и обещал. Но никто, как вы видите, не обсуждает то, о чем сегодня говорит весь мир в нашей стране. Почему? Батлодизация нации это страшная штука. Нас опускали на колени. И кажется, у них это уже получилось. А вот вопрос. С таких колен поднимаются люди, вот сумеет партия, российская партия свободы и справедливости объяснить людям сегодня-сейчас, пока не поздно, что если сейчас молчать, то не только морковка будет стоить полтора евро килограмма, а уже где-то и больше и свекла, а будет самое настоящее рабство. И олигархам проще будет с китайскими рабочими, чем с русскими, во всех смыслах проще. Знаете, когда-то было заключено тайное соглашение между Советским Союзом и Северной Кореей. Смысл? Ким Ир Сен был должен нам очень большие деньги за оружие, а валюты у него не было. А как может расплатиться Северная Корея? Да очень просто, рабочими руками. А что а такое рабочие руки? А северные корейцы так любят своего лидера, что у них нет концлагерей, они не совершают правонарушения. А на самом деле они совершают правонарушения. Люди есть люди. А где лагеря? А эти лагеря построили в Хабаровском крае. Они долгие-долгие годы уже после развала Советского Союза существовали в районе порта Ванина. Люди расплачивались за оружие своим трудом, руками, валили лес. А это тоже деньги. Вот что нужно от нас тем, кто сегодня сошел с ума. А они сошли с ума. Главная проблема нынешних сильных мира сил это их дети. Привести примеры? Пожалуйста. Новый руководитель Алроса, ну как новый, он уже несколько лет, Сергей Сергеевич Иванов, больше известный как сын Сергей Борисовича Иванова. Затопил рудник «Мир». Тот самый рудник алмазный, который давал самые большие алмазы имени партсъезда, прочее, прочее. Из его огромного количества заместителей там только один горняк. У меня выступали на канале старики и говорили, там неприродное подтопление. У них чуть что-то природа виновата, климат. Нет, они затопили рудник «Мир», а город «Мирный» сегодня требует переселения – 50 тысяч людей, работы нет, потому что они профессионально негодные люди, но они приходят к Путину, эти профессионально негодные люди, предполагаю я, Караулов, докладывают, да, погибли рабочие, да, пошла вода, Владимир Владимирович, да, затопили, да, рудник не подлежит восстановлению, но это же природа виновата, у нас во всем виновата природа, у нас все природные так сказать, аномалии, то дождик прошел Сочи, надо переселять, куда ли ливневки делись. Вот детка, это вот детка, сын Сергея Борисовича, есть детки у Ковальчуков, тоже очень интересные детки, да много деток, у Ротенбергов детки подрастают, они, я предполагаю, никакие. Что-то мы знаем доходит до нас про эти машины, погони друг за другом или там еще за кем-то по Москве на дорогущих иномарках. Но этим деткам не надо оставлять «Единую Россию». Я сейчас не о партии, естественно, говорю. Парадокс ситуации в том, что «Единая Россия» как партия проверяет нас всех, способны ли мы сохранить «Единую Россию». Деткам надо будет совсем другое, свой кусок. Без оглядки еще раз на прокуратуру, на СИЗО, на все на свете. Вот к этому мы и идем. Выборы 17-19 это одна из репетиций для тех, кто умеет смотреть далеко и глубоко. Я не об администрации президента сегодняшней отнюдь. Я о глобальном плане сильных мира нашего. Впереди полный раздел России на жирные пироги. И полная гибель народа как народа. Если вы почувствовали, что есть в моих словах какая-то, ну хоть какая-то правда, и если вы встречаетесь с людьми, сумеете простым, нормальным, понятным языком и, главное, коротко донести это до людей, то у нас с вами есть будущее. И если мы не сумеем сегодня, сейчас, это понять, в это поверить, то никакого будущего у нас с вами нет. Будет так, как это было с Беловежской пущей. Проснулись люди, а им сказали, поскольку у вас в стране нет, и никто из вас на улице точно не пойдет, мы вот в Беловежской пуще собрались на троих, в России любит, когда на троих, и Советского Союза больше нет. Все. Пока что именно потому, что нас нет, наш голос не звучит, мы слишком плохо знаем друг друга, слишком мало общаемся друг с другом, пока что у этих все получается. Они на наших глазах стали миллиардерами, мы разрешили. Они на наших глазах творят бесчинство. Когда-нибудь мы узнаем всю правду об этих оргиях, с детками особенно, все когда-нибудь мы узнаем, но когда это будет, когда-нибудь. Мы не лезем, мы не интересуемся, мы боимся темы, Геленджик, ли это еще просто боимся. Боимся и все, а черт тебя знает, как оно потом аукнется. Вон у Лукашенко все кандидаты в президенты уже сидят в каждом ГУЛАГе, журналист в каждом концлаге. Наши далеко тоже, так сказать, не отстают, уже все. Лиха до начала. Мы боимся, они боятся нас, мы боимся их. Но мы пока боимся больше, чем они. Они сейчас волнуются. Мы поможем людям говорить все, как есть. Мы им поможем с пленками, мы им поможем с записями. Кто мы? Мы, кто понимает, что может быть. А может быть все. моя Михайловна Плесецкая всегда говорила... Россия это такая страна, где плохо может быть бесконечно. Для чего мы нужны, чтобы это плохо не получилось? Получится у нас, если будем лучше знать друг друга, меньше ссориться, говорить коротко, понимать друг друга. А что же не получится, нас же много. Если будем, как до этого, пока вот не пришел Шевченко, не собрал нас здесь всех, не сказал корова давай приезжай, так сказать, вот поговорим всерьез. Вот так мы сидели, каждый у себя где-то там, делали свое дело, считали, что видим все поле, все ворота, и те, и эти, всех игроков. А это немножко иллюзия, слишком большая страна, ее очень сложно увидеть, такой, какая она есть на самом деле. Задавайте мне, пожалуйста, свои вопросы. Ты описал очень мрачную картину. Ну Это мой прогноз, ты же понимаешь. Да, и мой такой же. Он, он, он а -а -а. Совпадает. Да. Но у меня есть как бы свой ответ на тот вопрос, который я сейчас задам. Мне интересно Надежда-то в чем? На... Если нет надежды, то как бы тогда бессмысленно... Я, я тебе отвечу. отвечу. Но если есть надежда, то в чем она эта надежда? Я Что тебе сказать? отвечу. Вот ты бы сейчас видел себя со стороны, с какими глазами ты задал этот вопрос. У тебя глаза горели? нормальным здоровым блеском, а кулак один сжимался. Вот в этом и надежда, что рано или поздно у нас загорятся глаза, сожмутся кулаки, и, и разбегутся все те, как, как бежал Керенский, переодевшись бабой в семнадцатом году, что абсолютная правда. Керенский говорил Генриху Боровику в Нью-Йорке. У него Боровик интервью брал. Ныне здравствующий Боровик брал интервью Александра Федоровича Керенского в Нью-Йорке. Вы знаете... Генрих Аверьянович, когда я помру, меня в Нью-Йорке никто не отпоет. Нет такого священника, который проводит меня в последний путь. Почему, спрашивал коммунист Боровик, председателя временного правительства Российской Федерации? А они скажут, что я предал Россию и погубил ее. Что вы думаете, когда Керинский помер? Все православные храмы отказались его отпивать. Поэтому сила наша в твоих глазах, в твоем кулаке, я не знаю, какой у тебя есть ответ, но я верю в глаза и в кулак. Когда кулак сжимается, это уже хорошо. Это лучше, чем вот эти вот пальцы растопыренные, так сказать, и так далее. Добрый день, Руслан Курбанов, журналист. Я вот слушаю мрачный прогноз и не могу понять, кому верить. Вам верить, или Черкесову, который сказал, страна летела в пропасть, а спецслужбы поймали ее на крюк, на краю пропасти и спасли от развала. Они ее укрепили, пересобрали и дали ей шанс на новую жизнь. А, ну и большинство россиян. Да, это его мнение. Да. А теперь я хочу спросить, а в чем смысл был сохранение России вот на, еще на 30 лет? Почему ее просто не поделили на куски сразу? Ведь и так и в Европу кому-то вступать легче малыми кусками, и даить богатую Сибирь проще. Благодаря чему была сохранена вообще цельность страны на протяжении 30 лет? И имеет ли смысл ее дальнейшее сохранение с точки зрения тех, кто... Очень хороший вопрос, замечательно. Во-первых, я вас хорошо знаю и спасибо вам за этот вопрос. Когда Путин пришел к власти? За недель, за месяц до какого срока? Почему вот мы, имея, так сказать, перед собой ну, обычные даты, факты, вещи, не задаем себе простые вопросы. Путин пришел. Будем считать это совпадение за месяц до окончания трехлетнего срока, подписанного в Хасавюрте от имени России генералом Александром Ивановичем Лебедем, которого вы хорошо знали. А где подлиннее Хасавьюртовского договора? Вообще о чем они договорились в Хасавьюрте? А в Хасавюрте они договорились, что три года. У меня была просто передача на эту тему, и Рыбкин подробно об этом рассказывал. Кстати, вам Ивана Рыбкина неплохо пригласить сюда, но не всеми забытого. В чем смысл Хасавюрта? Три года переходный период, а через три года каждая республика решает, остается она в составе России или нет. За месяц до окончания трехлетнего переходного периода и тут Черкесов абсолютно прав, появляется Путин. Еще раз, мы можем сейчас долго говорить о том, что стояло за кадром, почему, и почему Ельцин, который развалил Советский Союз, не мог развалить и Россию. И искал себе антипуда. Кто сказал из присутствующих, тот Путин расстрелял бы сегодняшнего? Потапенко сказал, Потапенко гений. Абсолютно точная формулировка. Мы же привыкли, что у нас другое гениальное, хотели как лучше, а получили как всегда. Я вот Черномырдина спрашивали: ну кто вам это пишет? Он говорит, да, ну, ты не понимаешь, я пытаюсь сказать по-русски с матерного перевожу на русский. Ну получается, как получается. Путин пришел тогда за месяц, когда Чечня, за ней Татарстан, Параллельно Ингушетии и параллельно Якутии вышли бы, официально был прописан в Хасавюрте развал России. Где подлинник Хасавюртовского соглашения? Если партия опубликует подлинник, кстати, это будет очень хорошо. В Германии оказался... Для, для в... хорошо не будет. будет вот. хорошо, для всех нас будет, не В Германии оказался подлинник. Нормально? Кто увез? Не те которые доску Брежнева тоже увезли с Кутузовского? Путин так начал. Что был, то было. К чему пришло сегодня? К санкциям? К тому, что мы поссорились со всеми, с кем можно и с кем нельзя? Сакашвили, пока его не посадили на наркотики, был вполне вменяемым человеком. Он мне говорил на четвертый день правления: "Андрей, вот мой, вот сейчас, в коридор, вот мой кабинет. Скажи Путину, вот эта комната здесь будет сидеть представитель России. Не надо посол, посол отдельно. Вот здесь рядом со мной будет сидеть представитель России. Он это мне говорил, и пленка осталась. Они одни виноваты или?" Развод – это такая вещь, когда всегда виноваты две семьи. Поэтому а Сергей Кургинян и бывший сподвижник Путина, один из самых преданных ему людей, генерал Черкесов, о котором вы сказали, каждый по-своему прав. В то, что время меняется очень быстро. Нет того Путина сегодня, уже не будет. Как нет того Сашки Хенштейна, который когда-то гонялся и жизнью рисковал, зарушая. его. И его Козлов, кажется, была фамилия, помощник ближайший. Люди быстро умирают, оставаясь людьми. Живой труп. Я недавно спросил у Спицына. Иосиф Сталин, увидев бы Михаила Мишустина в кабинете премьер-министра, что бы сказал. Спицын засмеялся, потому он бы офигел, наверное. Он ничего плохого не сказал, но он правильно сказал. «Мы живем не потому, что мы живем, а мы живем потому, что мы разрешаем. Мы разрешаем им, а они милостиво в ответ разрешают нам до поры до времени». Я дважды общался с Ковальчуком. Я знал, что рассказывает о нем Жареса Лаферов, как братья его обманули, но я дважды общался с Юрием Валентиновичем Ковальчуком, с глазу на глаз. Мне хватило. Он не глупый, И он не умный. Это другое. Это у этих общее. После миллиарда реально сносят крышу. Это самовлюбленные люди, у которых начинается роман с самим собой. Когда-то Нуриев, мы сейчас с Максимом вспоминали, Нуриев говорил, «Вы советские не умеете жить, Андрей». Вы не понимаете, у человека должен быть роман с самим собой. Вот после миллиарда у каждого начинается роман с самим собой, и мы в этих раскладах уже ни хрена их не интересуем. Как Боря говорил, Борис Абрамович покойный, я и обезьяну сделаю в этой стране президентом, имея в виду, что нет народа, я все о своем, о девичьи. Это не просто моя боль, я их всех многих наблюдал глаза в глаза. Они ведь тоже менялись. Боря Березовский, который со своим приятелем Яшей Синяковым купил в совхозе московский, но взял в аренду 2000 Дортмунтов кур, и купил для них корм в Пакистане такого качества, что все куры сдохли как одна, и бабы, которым и плотник Степан с топором пошли убивать – Комива Ежора из Москвы, Березовского. Бей жида, орали бабы. Боря бежал с портфелем под мышкой, не, не дав никому зарплату до ближайшего автобуса в Москву. спрыгнул на подножку. Как имя этого шофера, который Березовского увез из совхоза московский? Вы бы жили в другой стране. Имя его неизвестно. Подвиг его для Березовского бессмертия У них все получалось. 89-й, 90 91-й, 92 -й. Все, что они хотели, все получалось. Ошалели. За 30 лет, когда все получается, когда, как говорил Гоголевский Городничий, счастье само в рожу прет, не ищите там здравого смысла. Не ищите там любви к себе, к народу. Они даже деньги уже не любят. Я фамилию не назову. Два сумасшедших брата, которым... В санкции влепил Евросоюз, и а они привыкли в Мирано в Италии худеть. Так они сделали полную копию Мирано под Петербургом. Даже бочки такие же, где они голые сидят, в Мирано поставили. И врачей из Италии привезли. У них там свой уголок Мирано. Создается зал для симфонического оркестра на 100 мест. Места, как в бизнес-классе. Дирижер, условно, Гергиев играет 40 минут, потом они труд, как помочь у Венеции, например. Ее же затопило, орден можно получить. Не Сочи, не Керч, Венеция. И получается орден. Не дальше продолжать, что происходит? Это каста. Каста полусумасшедших людей. Они держат рубль. Они не хотят больше стрелять в друг друга, как в 90-е годы. Почему нужно разделить Россию? Чтобы еще избавить себя от крови. А главное оставить детка. Без Москвы, без СИЗО, да, без ядерных ракет академика Соломонова, без центра-то в одном месте. Сейчас Юрий Семенович Соломонов книжку выпустил, даже главный ракетчик. Там переговоры Ходорковского Скандализы Ходорковский обещает Госвиталю Америке, что когда он придет к власти в России, станет президентом. Ибо как же с таким народом ему, Ходорковскому, не прийти? Он первым делом вырежет весь ядерный щит нашей страны. Америка будет довольна. 43-я страница книги Соломонова, последняя. Издание «Тираж 500 экземпляров». Причем два раза набор книжки пытались какие-то люди, умники, рассыпать. У героя труда и главного ракетчика страны. Но книжка вышла. На таком уровне ошибок не бывает. Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, вы как человек, хорошо знающий изнутри российские элиты, на фоне той негативной картины развития событий, которые вы описали, есть ли в России среди элит Среди людей, которые реально способны повлиять на, на судьбу миллионов, регионов и миллионов, люди, которые думают э, хотя бы на 10 лет вперед о России. Я поясню. Вот, э, в 1991 году оказалось, что людей, которые думают и могут что-то сделать на 10 лет вперед об СССР, уже не осталось. Все думали только о себе и о своих карьерах. Сейчас остались люди, которые там думают на 10 лет вперед о России. Насколько их много? Огромное количество и потрясающая молодежь. К 30 годам сегодняшние 30-летние гораздо умнее, чем мы были в 50-е после 50 Очень быстрое развитие. У нас страна, которая не способна принять несправедливость и народ. Дети, которые выходят на улицы, которых кидают в автозаке они не боятся. Что, как я предполагаю, больше всего потрясло Путина в последних митингах в Москве? Это съемки с гостиницы «Москва». Ведь уже был январь, был февраль, это был день послания. Детей стало на улицах не меньше, а больше. Эти ребята хотят и сохранить Россию, и чтобы в ней все было по-честному. Умеешь работать, зарабатывать, только налоги платить не умеешь работать учись работать все никуда это не денется сегодня у вашей партии гарантированно гарантированно прохождение 3 процента вы пройдете в думу пройдете в думу пройдете в думу если будете работать настоящий коммунист как говорил петр ефимович шелест раньше выстрела не падает так что, про вряд ли, мы плохо знаем страну. Другое дело, что есть очень сильное недоверие, есть травля. Шевченко объявлен спойлером, перебежчиком. Я спрашиваю, ну я что, тоже перебежчик, что ли? У меня с Зюганом свои отношения. Я с ним судился много раз, все суды выигрывал. Сейчас я вижу, что то, что они под Миронову пока не, не легли, слава богу, это действительно слава богу. Ведь проект имеет две партии, как в Америке. Единую Россию и вот эта вот сборная Соленко. Семигин, Прилепин, этот Миронов, так сказать, и плюс КПРФ. Мы все равно не умрем. Это очень интересная вещь. Нас пытаются, а мы не сдаемся. Ну, вас что-то сюда в эту жару привело. Он даже водичка не вся на столах выпитая. Значит, вам интересно. Что-то такое получается, пробуждается в каждом из нас. Осталось за малым пробудить друга, соседа, родственника, а ему другого друга и другого соседа. Как пробудить? Да вот то, что я сейчас говорю, просто показать, и пусть каждый по-своему слушает. У нас каждый читатель Гамлета как бы новый его автор. Мы все психологически пересложнены. Эрнст Неизвестный всегда говорил, «Я боюсь советских». А у нас очень много Советского Союза осталось в людях, даже в молодых. Почему, Эрнстовович? У советских психологическая переусложненность – не по существу. А что это такое, Арстую? А это если ты, с коммунистом пьешь за столом, только ты пьешь водку, а коммунист пьет коньяк, то коммунист будет уверен, что ты не пьешь то, что пьешь ты, пьет он. Потому что либо ты его презираешь, либо тему разговора. А у тебя просто живот пучит, поэтому ты водку спасаешься. Мы перегрузились недоверием, вопросами. Мы разучились понимать друг друга с полуслова, хотя все же понимают, что каждый из нас говорит в какой-то мере правду, так или иначе. В какой каждый решает по-своему, но правду. Мы не врем, вы не врете. А вам зачем врать-то? Ну зачем Шингаркину, который жизнью рискует, бегая по этим помойкам, врать? Ну зачем? Он нанюхался этой гадости. Отравился и не хочет, чтобы нанюхались другие. Но все же очень просто. Мы недавно рассказали про помойку в Домодедовском районе. Уже дважды. Некто Белоглазов и стоящий за ним Чайка. Сын того самого. Страха полные штаны и не только штаны. Почему? Потому что и ФСБ, и везде... Особенно на среднем поколении есть очень много нормальных ребят. В этом сила России, вот она соль земли. Поэтому дело наше не безнадежно. Мы просто не знаем, кого услышать. Вы сказали страшную вещь. И я сказал страшную вещь. Мы оба сказали: никто, когда была беловежская пуща, не вышел на улицу, ни один человек. А в зале, когда Рудской орал, что вы делаете, было поименное голосование. Там и Зюганов сидел. Сколько человек было за сохранение Советского Союза? Все коммунисты в зале. Верховный Совет. Восемь. Стенограмма остался. Как? Да так. Почему? Ну вот так. А, как Против. Советского Союза за Беловежскую пущу. Да ладно. Расшифровка в интернете. Расшифровка в интернете. Это Сашу Рудского сюда приведите, он много интересного расскажет. У него хорошая память, он ковидом не болел, в отличие от меня. Что еще у нас? Тоже очень мрачненько получилось, вот то, что вы говорили, и э, на тему того, вот, как люди едут в заводов, чтобы голосовать за единую Россию. Я вот что хочу сказать. Год назад, уже полтора года назад, я так получилось, что отдыхал вместе с выпускниками Академии МВД города Ростова-на-Дону. И вот мы говорим, что вот мы сражаемся за правду, за свободу и за справедливость. Я пообщался с людьми, с выпускниками, с будущими офицерами полиции, которые только-только начинают свой путь в органах Министерства внутренних дел. Собственно, у них своя правда, мы боремся не только, вы правильно сказали, мы боремся с говоря, системой, которая сложилась, и вот эти люди, они неплохие, они любят Россию, но то, что они любят, ту Россию, которую они любят, она кардинально отличается от той России, которую любим и за которую готовы сражаться мы. И они, возможно, даже в большей степени готовы сражаться, чем мы. Вот, собственно, что я хотел спросить. Как же тогда нам заставить молодых таких от ровесников этих э, товарищей, также бодро и активно сражаться? Ты, как я понимаю, сказал следующее. Для многих из нас, я сейчас говорю, нас, народ, вопрос стоит очень просто. Не что я сделаю для России, а что Россия сделает для меня. Наши отцы, деды жили для страны, Жили все не больше 70 лет в среднем, потому что работали на износ, война, погибали лучшие. Надоело жить во имя некой страны, а поживу-ка я для себя. Да, эта точка зрения есть. Есть своя идеология, есть свои представления о счастье. Вот Ландау он тоже классифицировал женщин, великий Олег Ландау. У него было 14 позиций, по которым он классифицировал женщин. Без женщин он не мог. Кстати, Зельдовичу, другому гению, трижды герою соцтруда, специальным решением Политбюро было разрешено раз в две недели покидать Арзамас 16 на два дня. Потому что тащить девушек с низкой социальной ответственностью в Арзамас, в закрытый город, было невозможно. Поэтому Зеледовичу разрешило Политбюро уезжать куда хочет, на два дня исчезать, ну, с охраной, разумеется, а потом приезжать делать бомбу. Он по-другому не мог, ну, как Пушкин. Было завязано все в человеке, в том числе и на такие вещи. Ландаук классифицировал женщин очень просто. У него было 14 позиций. Позиция первая самая высокая – невозможно оторваться. Позиция четырнадцатая самая низкая – хочется как можно скорее забыть. Вот у этих, у всех первая позиция – невозможно оторваться. От ресторана, от, от этого сладостного клея – невозможно оторваться. И не надо их оторвать. Есть такая болезнь – подагра. Болезнь королей. Вино и невозможно оторваться. Бог все видит. В итоге побеждают такие парни простые. Вот совсем-совсем простые. Раньше Ломоносов, позже такие, как Сталин. Еще позже такие, как, не будем говорить о других, побеждают. Почему? Вот в чем феномен Шевченко? Я сегодня Шевченко это пытался объяснить. Почему? Вот у него получается, а других нет. А потому что других нет. Вот он пошел на выборы в Владимирской области. И шел красиво. И умешали все, кто можно и кто нельзя. В какой-то момент сказал, слушай, а где другие -то? Почему его пример не заражает? И вопрос повис в воздухе. А почему нет тех людей, у которых горел бы глаз и а сжимал скулы? А черт его знает. Может, появится? Мне один вор в законе рассказывал в Руставе в тюрьме. Я, когда он домушник был, залезал э, в форточку, он в форточку проникал, в квартиру, воровать. Но если я слышу, что где-то раздается в этой квартире плач ребенка, я сразу уходил. А вдруг это плачет. Будущий вор. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот мы с вами общаемся. Вот здесь работает наша камера. И я покажу у нас на канале наше общение. А вдруг какой-то мальчишка в 13, в 14 лет, в 15 Пробьется как-то по-своему после сегодняшнего разговора внутри себя. И появится в новой Омской деревне Новый Михаил Чульянов. Ульянов. Вот так Россия вдруг поведет себе. А где-то еще появится кто-то в каком-то городке или в какой-то деревне. Нам не дано предугадать, кого мы можем разбудить. Но то, что земля рождает талантливых детей... И то, что это ребята очень сильные, показали протесты в Москве и в Петербурге. Никто никого не боялся. Никто никого. И Путина это, я предполагаю, потрясло. Мое предположение. Я немножко знаю этого человека. Мое предположение. Мы живем в незнакомой стране. Но если еще раз, будем мы ее бояться, будем не доверять друг другу и не видеть очевидное, и во всем искать... Послушайте, мне говорят, вот это все, там, партия Шевченко, проект Кремля. но ну нет в Кремле людей таких умных, чтобы так можно было что-то... Ну нет. Ну Нет. И давно уже нет. Николай Ильич Травкин говорил, елки, я когда в Шаховской сидел в колхозе в своем, я думал, ну в Кремле, там же попал в Кремль. Матерь Божья, это тут у меня бригадир наш гораздо, Иван Федорович, гораздо умнее, чем вот этот Зав отдел. Мы их придумываем. А они. От этого наглеют, и кто-то отдыхает и видит, что там сибарит на сибарите. Не надо никого бояться. И еще. Нас миллионы. А их все меньше и меньше. Я похоронил своих ровесников. Не журналистов, я сейчас не о них. Где сегодня Борис Федоров, министр финансов России? Он 58 -го года, как и я, в могиле. Где Виноградов, Инкомбанк? Был такой банк когда-то. В могиле. Я могу те примеры. Где Заполь и Мишка Лесин? В могилу. У них все было, кроме одного. Здоровья не было. Почему? А это у Господа, надо спросить. Он же забирает. Мы как-то забываем, что еще есть над нами некая сила, очевидно. Просто забываем. А зачем забывать? Андрей Викторович, вот вы начали свое выступление с того, что сказали, напомнили нам всем о том, что у нас сейчас в нашем государстве развита клановость, так называемая. И вот, Свете, это же не секретный для кого. И э, я хотела бы спросить ваше субъективное, возможно, мнение о том, что не кажется ли вам, что вот эта клановость, э, тогда, когда представители тех или, или иных олигархических групп э, присутствуют не только уже в партии «Единой России», но и в других парламентских партиях, э, э, не кажется ли вам, что именно это, а не то, что у нас там... Э, там не хватает гражданского мужества дойти до избирательного участка. Именно то, что народ говорит, что выбирай, не выбирай, все равно мы получим на выходе человека, который не будет представлять наших интересов, и есть основная причина частого отказа и неверия в институт выборов. Вот. Если я правильно понял ваш вопрос, вы спрашиваете следующее. Есть такая партия патриота России. Во главе партии стоит некто Семигин Геннадий, которому 4 года назад решением Коптевского суда был запрещен выезд из Российской Федерации, потому что главный патриот России Семигин Геннадий взял у ООО «Сокол» господина Ашурбелли 36 или 38 миллионов, сейчас не вспомню, рублей и не отдал их. Что значит взял? Украл. Вот. Вы спрашиваете. Вот во главе партии «Патриота России», которая идет в блоке Миронова на выборы, стоит человек, который взял почти сороковник и не отдал. с жульничем. Как людям верить в Семигину? Ты никак не веришь. Вы спрашиваете у меня. Сергей Михайлович Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», повесил по всей России-матушке плакаты, дорогие, 300 долларов в день, я так понимаю. На социальную рекламу это не тянет. Но у них, видимо, денег, как у дурака махорки. Вот у вас один микрофон на весь зал, а у него плакаты. На плакате написано «Я заставлю власть делиться». Мужественная физиономия Сергея Михайловича и подпись «Справедливая Россия». И они даже не понимают, что они вешают. Он не Во, умница, они не понимают, чего они говорят, они не понимают, что они делают, но мы понимаем, что они не врут. Вот так мы умнеем, они нет. Плакат-то не сняли. В сиську пьяный Хинштейн Александр Евсеевич, он совсем в ноль. Стоит на стадионе перед телевизионными камерами в городе Самара, стадион, фестиваль духовых оркестров и дирижирует в сиську мобильным телефонным оркестром. Борис Николаевич хотя бы палочкой дирижерской дирижировал, он палочку выхватил у военного дирижера в Германии и попер, а этот мобильным и не извиняется. Позавчера еще один мудрец в Йошкар-Оле сказал дословно «Вся власть от Бога». Увидишь начальника, что надо делать? Поклониться начальнику. И долго мотивировал, почему нужно кланяться в пояс. Когда он опомнился, его пресс-секретарь Юлия сказала, что фразу вырвали из контекста, и он имел в виду, что кланяться надо народу. Я четыре раза перечитал этот огромный абзац про по -по поклон. И понял, что Юля тоже высокого интеллекта девушка. Но они же это все говорят. Это не вы говорите. И не Потапенко с Шевченко. Это они испражняются. Их как прорвало, им бы молчать. Если бы «Справедливая Россия» не вешала плакат, у нее был бы шанс пройти 5% в Думу, даже с Семидиным, в виде примкнувшего к ним. Но сейчас-то нет никаких шансов. Они этого не понимают. Что это? Дебилизм или Бог наказал? Вяткин что делает? Встает и говорит, мы тут с Хинштейном закон сочинили, два года каждому за клевету в интернете. Милый, ты из специфической семьи, это я Вяткин Вяткине, ты помолчал, родненький. Губернатор Дегтярев ИО сегодня, яхта-паллада от Ишаева досталась, уже в цене упала, я ее отдам в такую-то школу. Пошли проверить, как яхта в школе, а школы такой нет с 2019 -го года нет. Закрыто по решению Рос э, какого-то надзора, потому что здание может упасть. А он туда яхту подарил. Он нормальный. Яхты есть, школы нет. А он сказал, в школу отдал, там моряков воспитывают. А там никого, там поросло все травой. Это Дегтярев, него выбрать через две недели. И которому Путин, как сказал Песков, абсолютно доверяет во всем. Прокололся на яхте Ишаевской. Я эти примеры могу приводить до бесконечности. Я как открываю новости, так вижу какую-нибудь глупость. И мне кажется, Господь смеется. Вот ведь как мне кажется. А значит, выбор-то уже сделан свыше. Хотя, может быть, я не прав, посмотрим. Андрей Леонидович, Сергей Газаков. Владимирская область, депутат Законодательного собрания. Я как-то с одним единороссом таким, ну, крупным, который с Путиным там постоянно в контакте. Ну, сейчас не знаю, как, но тогда был точно. Так вот он сказал, что первый комплект элиты, значит, весь в единой России. А второго комплекта элиты в России больше нет. Ну, он имел в виду что? Что вот, на самом деле, Владимирская область, все крупные, так, ну, по Владимирским меркам, в Владимирской области предприниматели, они все в «Единой России». То есть поэтому у них денег достаточно. А вот нам, сегодня, кандидатам в Госдуму, найти средства, а все равно нужно хоть что-то избирателю оставить, там какую-то газету, календарь сделать стрим какой-то там. Вот. Не получается. Вот Как вы к этому выражению относитесь, что первый комплект элиты в «Единой России»? Спасибо. знаете, когда... Сергей Павлович Королёв умирал, его оперировал Петровский, он был не онколог, а по решению Политбюро должен был Королёва оперировать никто не как министр. И он когда разрезал, там вот такая опухоль раковая, ему бы отдать Петровскому Сергею Павловичу дежурной бригаде врачей, которая была за стенкой, и Королёв бы жил. Но разве можно доверить создателя советской космической программы дежурной бригаде врачей. Поэтому вызвали Александра Леонидовича Вишневского. Он ехал 40 минут до госпиталя по Москве и ненавидел Петровского. И когда он вошел в операционную, помыв руки, и увидел, в каком состоянии Королев, он сказал ту фразу, которую сейчас скажу вам я. Вишневский посмотрел на Королева, повернулся к Петровскому и сказал. Я трупы не оперирую. Вокруг нас огромное количество политических трупов. Они еще живые, но они уже мертвые. Поэтому анализировать это и искать в этом что-то, это неблагодарное занятие для настоящего ума. Что время тратить на труп? Не надо оперировать труп, а не труп. Надо оставить их в покое. Отдать им должное, если есть за что. Но разделить. Разделить сегодняшний день, сегодняшнее время. Сегодняшнюю энергию вашего лидера с какой-то другой энергией. Других лет. Мы обязательно должны оглядываться назад, что было вчера. Послушайте, вчера я создавал 10, сначала 13 серий, их не показал Пятый канал, а потом 13 серий сделал в 10 серий. Моя лучшая работа для телевидения. Неизвестная Россия. Там только подвиг. Там никакого говна. Но это же не Путин делает, делал каждый из нас. Поднимал заводы, строил дороги, делал великие операции, великие. Мальчишка собака, лицо съела, лицо пересадили. Наши врачи. Он центр Башляева, детишек со всей Европы везут, в Москву лечиться. Кто-нибудь об этом что-нибудь знает, но это же мы делали. Мне стало страшно, я пришел к своему товарищу, ректору Баунки Александру. А у него стоит огромный, как эта вот комната больше, комбайн какой-то, прямо у входа в банку. Я говорю, что это такое? А это, как беспилотник сделали наши аспиранты-баунки с заводами Чемизова для Тундры и для армии, двойного назначения. Беспилотник, напичканная электроникой, как Буран Лозина лазинского великая машина. Я говорю, Толя, а почему он стоит здесь не на ВДНХ, а я откуда знаю? Идеолог есть у нас, Громов, который 30 лет не выходит из кабинета. Он не Россию по компьютеру смотрит. Он хоть раз был на каком-нибудь агроферме, я не знаю, грязь в сапогах месил? Все. Первый зам, куратор, идеолог наш, Суслов сегодняшний. Он что-нибудь своими глазами видел, но каждый четверг совещание. О чем нельзя говорить? Как я у всех спрашиваю, ну вашу мать, въезжаешь в Домодедово, стоял справа самолет Ту-104, на котором Хрущев летал в Америку. Куда делся самолет? Кто украл самолет на глазах у всех? Все же проезжают, депутаты, министры. Еще долгое время был голый постамент. Куда делся? На переплавку отправили. Умер Юрий Михайлович Лужков. Мы очень дружили последние годы позвонила Елена Николаевна умер Лужков и мне звонит с первого канала моя приятница ну понятно что у нее какое-то положение высокое не буду называть имя она говорит знаем, ну хорошо ты знаешь да? может ее потом и она волит. уволит вот она говорит это правда про Лужкова я говорю правда а у вас что-то будет? Потому что если будет, чтобы просто я знал, потому что это было еще то время, когда я к ним приезжал. А у меня вечером куда-то что-то. Она говорит, ты знаешь, пока команды нет, это было полдвенадцатого. Значит, только что операция закончилась, погубили врачи, порвали артерию. Еще когда порвали, не поняли, стали качать кровь. Ну, просто. У него второй инфаркт, и он умер. Нельзя было там лечиться, но это уже отдельная история, трагическая абсолютно. «Инташ, ну ты позвони, скажи». В 4 часа дня раздался звонок. Я понимаю, умер он, полдвенадцатого уже была информация. 4,5 часа Громов не мог связаться с Путиным, чтобы спросить, «Владимир Владимирович, тут Лужков помер, мы будем об этом говорить? Или Медведева не будем тревожить, но его нафиг?» «Это нормально?» Керченский стрелок, они полдня молчал, Первый канал. Весь интернет был в крови. Что мы хотим от этих людей? Мы к ним серьезно относимся? У них каждый день как последний. Мы не людьми. О! Ну ты можешь так сказать, ты лидер партии, я шпана, я боюсь. Еще раз. «Живые трупы». Почему сегодня никто не читает русскую классику? Да потому что жизнь оказалась страшнее и куда интереснее. Сегодня каждый пятый – Свидригайлов, каждый четвертый – Раскольников, каждый третий – Парфирий Петрович, каждая вторая – Сонечка Мармеладова, а каждый первый – Шингаркин. Потому никто ее не читает. Вячеслав Маненол, представитель республики Туа. Скажите, пожалуйста, Андрей Викторович, ваше личное мнение про нашего долгожителя, политического Олимпа, про Сергея Кужегиатыча Шойгу. Я знал, что сегодня обязательно будет вопрос о Шойгу. Он э, талантливый руководитель? Он хозяйственник? Или он умеет так хорошо прислуживать э, при разных... Не-не, все гораздо сложнее. Нет. Спасибо. Или он пока не реализовавший себя Бонапарт? О! Я предполагаю, что Сергей Кужегетович Шойгу возглавит новое правительство Российской Федерации. Он... фигур непростая. Он, как журналист могу сказать, не было случая, чтобы он, дав интервью, был бы тобой и собой и интервью доволен. Такого не было за 30 лет, я давно его знаю. При этом он человек с окраина, у нас самые интересные люди, они всегда с окраины. Кадыров, Дарикин, Шойгу. У нас много, они разные все люди. Но это такие люди, которые не похожи на людей, родившихся в центре. Шойгу фигур сложная, но многие мои друзья говорят, что сегодня так плохо в Министерстве обороны, как не было даже в 90-е годы. Я этим людям верю. Я этим людям верю. Хотя вот Шойгу вчера, мне Игорь Левитин говорит, приехали ночью с Шойгу, туда летели полдня, открыли что-то, сразу у нас самолет. Жизнь в самолетах, все-таки не мальчики же все, да, надо же надо в паспорт заглядывать. Это вызывает уважение. Но его политические амбиции, конечно, не реализованы. К нему очень много вопросов, как я предполагаю, по линии ФСБ, но эти вопросы повисают в воздухе и, не, не, не, не, и ничего. Поэтому будущее у него, несомненно, есть. Просто Мишустин так всех устраивает, всех олигархов, что он, наконец-то, кажется, перестал устраивать Путин. Потому что если он устраивает всех, а он всех боится, он чуть что-то принял, взял, он, может, и неплохой, но он и злобнее. Это другое. Это другое немножко. Поэтому я думаю, что Путин поменяет премьера. А вот министром обороны, скорее всего, станет губернатор, который сегодня избирается в Туле, бывший охранник Путина, он уже был заместителем министра обороны, как охранник, сразу потом губернатор. Ну, такая нормальная история для кассового государства. И вот это уже интересно. Потому что я думаю, что в э, тульском губернаторе в сегодняшнем Путин нашел сына и видит преемника. Но он видит его преемника для себя. А уж потом для России. Главная тема была, какая. Путин не сдал Собчака, он не сдаст и нас. Как они его избирали? Или же камеру хотели притащить с Киселем вместе, чтобы Путин поклялся на камеру, что он их не тронет. Клясться он не стал. Стал президентом, хотя говорил, что если я вам так нравлюсь, ну какой я президент, лучше отдайте мне Газпром. Ну, Крыжаков живой все это рассказывает. Я с чужих слов. Тоже интересно, да? Ну все, спасибо.